Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Фамилия, имя, отчество. Тешненко Федор Владимирович. 1952 года рождения, 29 февраля. Рождает. Город Евнинежск, года 28. Когда освободились? Ну, 21, 10, 10. Какую статью судили? 105. Незаконно осужден, считаю, я считать буду. пока не доблюсь своего. Статус в уголовной преступной среде? Ну, я гражданин России, все, провокации не надо.